Здесь опять Михаил Немов, который переделывает печку, ну, за кем-то другим, скажем так. Мастера были, конечно, интересные, потому что сэндвич, ну, вплотную, вот, вплотную к дереву. Короче говоря, сидя в этой бане, святые люди. Иначе бы давно дом сгорел, потому что даже здесь мне пришлось выпиливать еще 15 сантиметров, которые были обуглившиеся. Друзья, баня дороже, не надо экономить на сэндвичи и на монтаже. Вот это, это просто чудо, что она не загорелась.